Народ, всем привет, с вами Dark Spirit. сегодня поговорим про пики и баны. Разработчики уже нам, естественно, выкатили статью, выкатили видео, но я хотел выразить свое мнение по данным изменениям. В основном они у меня положительные, ну кто бы сомневался, да? Но, естественно, мне не все нравится. Что мне не нравится, это долгое время ожидания перед началом боя. С одной стороны, я соглашусь с частью игроков, которые говорят, оставьте данную систему только в рангах это для, вот просто для рангов, это идеально, типа не водите, это для обычных пвп боев. Пускай, типа, останется таким, как он есть. Но, к сожалению, мы имеем то, что имеем. А, да, минус, долгое ожидание, но с другой стороны, давайте будем честны, можно более тоненько подготовить оперативника. Если кто-то там из режима в режим перепрыгивает, есть время изменить, потому что лично я постоянно забываю поменять навыки, постоянно забываю поменять расходники, ну, я про себя конкретно говорю. Да, время увеличится, но более тонкая настройка и противостоять, противостоять противоположной команде будет проще. Тоже народ возмущается, что будут зеркальные битвы. да, там, Если он выбрал Рейна, там я выберу Рейна. Он выбрал там Кошмара, я возьму Кошмара. А почему это плохо, кстати? Почему это плохо? Теперь нельзя ныть, что вот, блин, я проиграл, потому что у этого оперативника такая имбовая билка. Э, у тебя получается такой же оперативник. В зеркальных матчах не вижу ничего плохого. И в зеркальных матчах реально будет побеждать больше скилл, чем оперативник. Потому что против тебя такой же будет, да? Ну, я так просто, в принципе, говорю. Вот, поэтому, не знаю, я в зеркальных матчах ничего плохого не вижу. И тоже не заставляет. А, люди хотят играть зеркально, они будут играть зеркально. Все нормально. А, поэтому, нет, в основном меня всё, мне все нравится. Нет предела совершенства, да, будут, будут немножко докруче, да, будут доделывать Посмотрим, как это все будет играться Но не будет, мне нравится, в ролике там где-то показали ожидание боя 10 минут И все, кто-то там сразу начинает ныть, вот я 10 минут буду ждать бой Блин, это не имеет отношения к конкретным нашим боям, блин, ну, ей-богу, народ И обращайте внимание такие мелочи На что надо обратить внимание, это на таймеры, которые показаны в роликах В каком-то этапе тебе дают 45 секунд, где-то отдают тебе около минуты Найдутся те, конечно, негодяи Алеши, да, ну не, не имею в виду плохо про имя, кто будет специально затягивать тайминги, да, чтобы подольше не давать возможность выбора, что будет поднасрать. Люди у нас любят. Найдутся, кто будет тупить. Найдутся те, кто будет отходить. И если, кстати, кто-то из них не попадает в бой, кто не, ну кто-то отказался, еще что-то затянул слишком долго, ему, конечно, выберется автоматически. Но если он выйдет, то мы не будем играть меньшинством против большинства. О чем, в принципе, статьи и говорится, да? Ну, давайте к этому еще дойдем. Мы будем заново формировать свой, свой бой. Так, ладно, поехали. У нас новая система, в 0.19.0. Так, так, так. Кстати, как писал один человек из комментаторов, говорит, если есть такая система, значит, скоро будут отдельные комнаты. А если отдельные комнаты, значит, можно будет устраивать отдельные турниры. Ой, кто ж там писал? А, не, не световид, кто-то ж писал. Забыл, забыл, забыл. Снегов, по-моему, писалось. Парь. Ну ладно, не стоит, не стоит важно. Так, ну, еще раз говорю, для рангов я очень согласен. Если бы даже это не вели бы в столкачьи, там, в уничтожении, я был бы не против. А если бы только в ранг, потому что для рангов это идеально. Э -э что у нас тут изменилось? Так, так, так, так, так. Почему мы пришли к этому? Это понятно, что не все оперативники подходят под какой-то режим. Иногда когда -то, то же самое, когда ты попадаешь на темную карту, у тебя светлый камуфляж... Но это печально. Не, я, конечно, не сильно заморачиваюсь. Я в основном бегаю в, легенгар... в легендарках, если у меня есть. Но многие люди заморачиваются. Это, согласитесь, если ты играешь в темной карте на светом куфляже, тебе проще заметить, особенно если ведут какой-нибудь туман войны. Там тем более это очень сильно роляет. Также, соответственно, очень хорошо подобрать... У меня, допустим, на велюре настроен тепловизор. Мне против пророков идеально играть. Уже, уже настроен, <свят> А сейчас можно будет на любого оперативника это повесить, если будем попадаться против того же самого пророка. Так, ну что у нас сначала? Нажимается в момент, что у нас выбирается сначала роль, на котором будем играть. Хотим играть на одной роли, либо на двух ролях. Да, допустим, я больше люблю играть на поддержке, на, точнее на штурме, на медике, на поддержке, не люблю выбирать на снайпере. Да? Но выбирать я никогда не буду, скорее всего, три роли. Максимум, и в основном так будет сидеть, делать, будут выбирать две роли, которые ему больше всего нравятся. А еще больше будет людей оставаться так же, как и были. Выбирать, там, выбрал штурма, и все, сидишь, ждешь свой бой. Тут то самое, ты выберешь класс штурма и будешь просто сидеть, ждать, потому что ты очень любишь играть на штурмяках и не хочешь играть на других классах. Поэтому тут сильно не, не помешает, но небольшой процент людей действительно, ну, тут статистика уже будет, покажет, будут выбирать по нескольку ролей, чтобы побыстрее попасть в бой. Хотя, слава богу, у нас сейчас больших проблем с попаданием в бой нет. По крайней мере у меня. Даже по моему часовому поясу с разницей в 7 часов. Так, кстати, выбрали мы. Нам в начале боя показывают наш класс. Там это, если штурмик, то штурмик. Если поддержка, то поддержка. И дальше мы начинаем уже подбирать оперативника. Ну, естественно, покажут карту. Видели, да? Нам дали 50 минут. В начале данного видео 50 минут. Возможно... Здесь будет не 50, возможно, здесь будет минута. Но пока максимум, что мы видим, это 50, 50 минут. Господи, боже, прости, 50 секунд, которые нам дается на выбор. И, соответственно, вы выбираете то оперативника, которого вы хотите. В это время ваша команда если вы в ПВЕ одновременно с вами выбирает э, союзника, да? Кстати, выбирает себе оперативника. Э, здесь хорошо сделали, я бы охренел. Если бы сначала я выбираю, потом они выбирают. сначала я, потом они. Нет, здесь будут выбирать все одновременно в PvE и PvP, соответственно. Что мне хотелось бы здесь увидеть? Голос. Мне бы хотелось здесь увидеть голос, точнее услышать, чтобы в этот момент люди могли разговаривать голосом, когда подбирается себе команда. Но что я вижу здесь... Да, здесь есть кнопка рандом, это все хорошо, замечательно, что плохо? А когда мышка двигается в разных местах, да, нигде не видно, чтобы можно было отключить голосовую связь. Вот в этом минуте, потому что некоторые люди несут полную хрень. И хочется замутить и просто не слышать этого человека. Поэтому большая вероятность, что здесь голосовой связи не будет, в связи с тем, что здесь нет возможности ее отключить. И что отсылает нас к тому, что скорее всего не будет. Но если будет голосовая связь, хрен с ним я, я переживаю, могу и наушники снять, чтобы кого-то не слышать. Из минусов, что у нас появится, что когда мы будем выбирать оперативника, зная уже на какую карту мы попадем, зная против кого мы попадем, мы можем очень много выслушать говна в свой адрес, э, как ты мог выбрать вот этого штурмовика или вот эту поддержку, ты же видел, что они выбрали, ты что не мог выбрать контрпик против него. И так далее. Но я хочу на этом играть. Вот и здесь будет небольшое недопонимание, и маленький элемент ссоры игроков в любом случае будет присутствовать, потому что другие люди не будут соглашаться с твоим выбором, потому что они считают, что они умнее всех. Есть такая категория у нас людей. Но то, что в ПВЕхе это будет замечательно, это однозначно. Мы заранее увидели карту, мы подобрали оперативников, которые подходят под эту карту. Вот для ПВЕ это вообще просто идеально. Вот реально просто идеально, зная карту, подобрать оперативника, подобрать себе расходники. У вас будет там лишние полторы-две минуты, чтобы обсудить. Если люди нормально, не это все быстренько выбрали и пошли дальше. Поэтому мне вот в этом плане в ПВЕ все устраивать. В ПВП, да, в ПВП уже сложнее. Так, так, так, ну понятно, что случайно оперативник, кнопка рандом, ну некоторые любят играть рандомно, есть специальные приложения, которые позволяют тебе сделать это в игре, но здесь сделали отдельную кнопку, почему в принципе нет. напоминаю, что вы, если вы уже выбрали заранее на оперативнике какие-то навыки, камуфляжи и все остальное, каждый раз подбирать не надо, потому что люди ну, почему-то не читают или невнимательно слушают. Дальше. Не знаю, приболел немножко. Так, ну понятно, тут выбор, выбор, выбор. Еще раз повторяю, если заранее все взяли, то ничего не, не, делать не надо. Просто нажали кнопку в бой и все. И ждем дальше. Естественно, да, в ПВП мы не будем банить. Мы будем только видеть оперативников, которые выбрала твоя команда. И, и надеюсь, здесь это будет сделано не... Ну, судя по тому, что здесь происходит... А, ну да, все правильно. Мы, по, мы поочередно будем выбирать, а потом уже будем настраивать и нажимать дополнительную кнопку в бой. Надеюсь, люди будут не тупить и побыстрее это все делать. Чтобы не затягивать, не тратить ваше время и свое время, соответственно. Соответственно, в ранге мы будем попадать с 20 уровня аккаунта, о чем здесь написано. И надо иметь три оперативника одной роли. Я заметил в группе ВКонтакте, очень часто спрашивали, по где-то на ютубчике мелькало. Вот у меня там только три оперативника, там у меня две поддержки один штурм. Или у меня только один оперативник, что мне делать? Все черно-по-белому написано. Если у вас нету оперативника одного, если у вас нет трех оперативников одного класса, вы этой ролью зайти не сможете. Если у вас есть, например, три штурма и три поддержки более прокачен на 10+, то вы сможете выбрать только два класса для поиска штурм и поддержку. Другие классы для поиска вам будут недоступны даже если у вас будет два медика. Потому что здесь в любом случае можете играть спокойно, вам не заблокируют один класс. Потому что у вас в любом случае один оперативник из трех остается. Дальше стадия запрета из-за этого и сделано, что максимум команды может получить противоположное забанить два формовика, ну точнее две, две роли, о господи две роли, два оперативника могут забанить, потому что максимум может у вас быть три, соответственно два забанили, один в любом случае остается. Некоторые пишут, давайте пускай каждый забанит, сделает четыре себе, да там возможности Потому что каждый банит, получается 4. 4-4, у нас получается 8. Но тогда ломается система, которую они придумали, что минимум должно быть 3. Ведь, если дать возможность забанить 8 оперативников, то мы Что мы получаем? Правильно, мы получаем человеку, у которого будет всего 3 оперативника Одного класса, вообще не сможет зайти. Штурмами поиграть, или этими поддержками, этими медиками и так далее. Потому что у него все оперативники будут заблокированы. Так, немножко пишу без, без подготовки, просто читая так, на обум, Наобум. Просто мы, что, что приходит в голову, то и говорю, да. Не знаю, это хорошо или плохо. Но вот эти мои первые впечатления, вот, если честно, вот от того, что я сейчас читаю. И вот не знаю, у меня проблем не возникло с пониманием, как что будет. Я не знаю, почему люди не понимают, что пишут на статьях, что делается в роликах. Вроде ничего сложного, буквки у всех одинаковые. Да, ну по стадии запрет оперативника. все понятно, да, мы голосуем. Если там одинаковые голоса, то рандомайзер выбирает. Если никого не баним, то, соответственно, <coughs> и оперативники доступны. Очень хорошо, что придумана вот эта система очередности выбора, что сначала выбирает штурмовик, команда видит, кого выбрал противник, соответственно, подбирает под него двух. Потом наши два союзника подбирают против них, и, соответственно, опять два про... за них. И последний выбирает снайпер. Это очень классно сделано, потому что, например, если снайпер-болтовщик здесь, да, то я такой, блин, ну я, наверное, тоже возьму болтовщик. А если там есть какой-нибудь, соответственно, стрелок, то я тоже хочу взять стрелка, либо, соответственно, скаута, чтобы, быть... чтобы у них не было 4-2 штурмовика, по факту, и нас не переиграли. Блин, вот эта система выбора, это очень классная вещь. Так, то, что по очереди происходит, время ограничено, это понятно, там мелькали тайминги 45 секунд 50, соответственно, максимум у нас время ожидания будет, по идее, 2 минуты это максимум, насколько увеличено ожидание, при условии, что когда у нас бой нашелся, да, у нас там уже идет таймер, да, там, там 40 секунд мы ждем, пока кто-то зайдет, да, таймер быстро соскакивает, если все зашли, все подключились, но, с другой стороны, по факту, увеличится у нас, ну, на минуту-полторы. Ну, на, на полторы минуты. Даже со всеми тормозами, со всеми, там, людьми, которые отходят. Полторы-две минуты – это все, что мы получим. Как мне кажется, вот так это будет. Посмотрим, как это будет в действительности. В принципе, все. Еще раз говорю, что мои впечатления в основном положительные. Да, говорю, если бы это было только в рангах, было бы хорошо. То, что есть это и в простом ПВП, почему, в принципе, нет. У меня, допустим проблем с ожиданием, ну, больших нету. Вот честно, не знаю у меня таких проблем нету. Меня, меня не будет бомбить от того, что я на 2 минуты буду дольше подбираться. Да, кто-то скажет, что, блин, мы играем там 3 минут, бывает, разматываем за 3, там, бывает, 5 минут, да, играешь. То есть, 2 минуты готовишь, а 3 минуты играешь, да. А, уменьшится фарм, соответственно, у нас за счет того, что мы меньше боев теперь будем играть. Это тоже печально. Посмотрим, что они сделают с тем, чтобы... Дать людям также фармить, когда я этого. Потому что гру, увеличенная, же, под, увеличенная подготовка перед боем уменьшает в перспективе наш фарм. Может быть из-за этого там немножко переделали какие-то там ежедневные задания. Чтобы они были легче, выполнялись быстрее. Как-то оно так. Поэтому посмотрим, что, они будут, что будет у нас в дальнейшем. Но пока в основном хорошо. Тоже есть Недочеты. Это, в принципе, первая итерация того, что они придумали. Возможно, потом уменьшится время. Возможно, потом как-то оно переделается. Возможно, это из толкача берут и станут только в рангах. Посмотрим, как, как люди будут на это реагировать. Как-то так. Первое впечатление. Пишите в комментариях, что вы по поводу этого всего думаете. Про зеркальные бои. про В принципе, про ожидания. Про систему. Как мне кажется, в основном люди за. Вот мое личное ощущение. В основном люди за. Потому что я это хотел. Другие это хотели. Я не говорю, что я это хотел, поэтому другие это хотели. Нет, лично я это хотел. Я, я много людей знаю, кто это тоже просил. Много это писали. Это писали еще не один год, и где-то года два назад, если не больше. Это начиналось еще где-то года так с 20 с 21-го. Давайте, давайте, водите, водите. Поэтому хорошо, что вели. Жаль, что это долго все к этому шли. Надо было раньше. Но возможно они были к этому еще не готовы. Как так так, с вами был Димон, пока-пока, увидимся на полях сражений.